При покупке нового обычно здесь идет провод на заднюю камеру, провод питания, и крепление самого регистратора Blackpacks, задняя камера, сам регистратор, ну и накопитель. Обычная SD-карта. Так, значит, флешка SD-карта вставляется в одном положении. щелчка и у нас получается все готово так теперь для того чтобы было красиво на головное устройство соединяем сразу все провода то есть смотрим DC-IN это питание Вставляем туда провод питания. Второй провод, ну обычно они разными разъемами идут, но тем не менее для того, чтобы не путаться, можно прочитать. А на заднюю камеру, ну тоже с разных сторон разными разъемами идет, то есть этот заднюю камеру, этот головное устройство. Здесь тоже не перепутаете, он идет. Я просто почему говорю DC IN? Потому что здесь есть еще GPS антенна. Разъем точно такой же, чтобы вы питание туда не подали, ну как бы они похожи. Поэтому лучше прочитать. Так. Затем, чтобы было красиво, ну обычно либо сюда, либо туда. Здесь так как провод идет прямо, то есть логически и чем-то соедини, ну, соединить так, чтобы под потолочную у нас красиво, а не коряло Ну вот, я смотал провода так, чтобы они были выглядели более-менее красиво, эстетично Теперь приделаем э, на свое место, где уже будет сидеть регистратор Так, двухсторонний скотч идет в комплекте мы, А, тут уже есть да регистратор, надо убрать Ну, давайте уберем этот регистратор Железками рекомендую не корябать, потому что вы стекло поцарапаете однозначно, потом его вот, ничего не сделаешь. Есть продается пластиковый инструмент, он стоит недорого. Даже если вы на один раз, то все-таки я бы рекомендовал купить пластиковый инструмент. Так, ну это держать я Так. Теперь, когда мы освободили от старой проводки, у нас получается место освободилось и его стало много. Доведя до угла, начинаем соображать, что у нас пойдет на заднюю камеру один кабель, он пойдет в сторону заднего сиденья, а на питание второй кабель, и он пойдет у нас на блок предохранителей, обычно он стандартно находится около водителя под рулем так зафиксируем сейчас и пока оставляем так ну дальше будем потихоньку убирая старую проводку будем класть новую по тому же самому каналу все это делается тоже достаточно легко потому что во всех обшивках потолочных и так далее есть всегда запас который позволяет немножко оттянуть и уложить так далее если по очень простому пути мы просто прячем провод под резинкой закладываем его в щель и закрываем уплотнительной резинкой не забудьте простучать, чтобы лежало все плотненько. Так, перемещаемся на задний сиденье. Вот покажу, как делается с новой камерой. Если у вас не было старой, вы будете делать именно по этому пути. То есть резиночкой закрываем этот кабель весь до шва. В шов закладываем край, проводим его. Проталкиваем туда, можно взять опять-таки пластиковый инструмент, где-то я его там положу, сейчас найдем. Так, и оставшийся край, то есть мы будем камеру ставить посередине, где-то в этом же месте, значит закладываем его под потолочен точно таким же образом. Так. Ну вот можно в принципе здесь очень много, здесь сделано на то, чтобы ставить на грузовой транспорт или автобус и так далее. То есть запасов, поэтому будет запас будет обязательно. на регистраторов. Блэкфакса, как ее говорят в Корее, Black Box, как говорят на английском. Ну, в общем, это ваш черный ящик. Связываем его В такой же узелок Как был на том И вот я думаю, что все-таки Правильнее будет прятать его Здесь Сзади под потолочен Хотя Каждый выбирает сам, где хочет вот. При этом как бы мы как Складывая Оставляем петлю Так, чтобы она у нас ну, была свобода для того чтобы переместить так, сейчас я изолента здесь фиксируем этот пучок изоленты ну или стрипом если хотите у кого-то есть и я как бы по-разному называется вот и вот этот пучок получается у нас можно спрятать под потолочек там как я уже говорил, места очень мало. Вот оно поместится, все что угодно. Так. Вот тут, вот тут, вот тут. Спряталось и теперь прячем остатки кабеля. Также за шлейфом здесь, здесь и здесь. Теперь сюда можно прилепить камеру Эту камеру убираем точно так же, как в предыдущем Переливаем с помощью пластикового инструмента Здесь надо быть аккуратным Бывает, что заднее стекло затонировано Чтобы тонировку не отслоить Потому что если ее отслоить, сами знаете последствия Так, теперь есть Некоторые заблуждения бывают, что камеру так или так ставить. Но в данном случае, скорее всего, камера будет вертикаль, то есть у нее уже обозначена. Вряд ли она вот так идет, потому что при этом она будет подниматься вверх. Так не делают. Значит точно вот так. Иногда бывает, что камера крутится в любую сторону и непонятно, где у нее вверх, где низ. Из-за этого я рекомендую сначала подключить камеру. И не приклеивать ее. А включить сначала головное устройство и убедиться в том, что у вас правильно. То есть, как бы когда вы увидите уже там, что оно все правильно с позиционированием. Тогда, при этом, к стеклу в данный момент, то есть, это не имеет смысла. Так, ну здесь есть пленочки. Это да, новый регистратор. Эта пленочка после установки снимается очень тяжело. Поэтому нужно снять при установке. Так, здесь, значит, теперь у нас идет двухсторонний скотч. Очень часто отклеивается С самого начала очень тяжело, но потом все идет проще. Так, приклеиваем. так чтобы она потом у нас могла еще регулироваться и прячем остатки также под потолочком все красиво и сексуально так теперь пойдем подключать теперь для того чтобы подключить правильно нужно значит разобраться что у нас вообще есть значит на проводе который питание у нас есть, на кабель, почти, есть три провода. Значит, есть грант написано, это земля. ACC это аксессуары, первое положение ключа зажигания. И B+, это батарея, постоянное питание. На магнитолах обычно желтый идет постоянный, красный плюс. Поэтому желательно посмотреть по надписям, потому что бывает наоборот, бывает желтый постоянный красный не постоянный но вот если b плюс это значит на постоянный плюс земля всегда на земле земля значит в машине находится на любой железке где, где угодно в данной машине вот, то есть, мы открываем блок предохранителей Все, что, как бы он находится в стандартном месте и вот здесь у меня как бы упрощенный вариант, то есть, если у вас стоял старый иллюстратор, то вы увидите, какой да у меня куча сегодня. Спасибо. Вы увидите, куда он подключен, и в принципе можно подключить также. Но чаще всего бывает, что еще ничего нет, и нужно разбираться с этим делом. Вот. Поэтому сейчас я удалю старый провод. Вот, и здесь мы можем видеть сразу как бы то, что я и рассказывал. Черный провод, масса, он сидит на корпусе. Так, вот у нас целый пучок тоже проводов. Так, я абсолютно оказался не прав по этому поводу. Вот, Бывают вот такие моменты. То есть э, адаптер идет. Если регистратор 5 вольтовый, то обычно он идет через адаптер с 12 на 5 вольт. И тогда к нему нужен переходник. И этот переходник уже сажается на питание. Но э, у нас идет как бы правильный уже регистратор. Этот, кстати, лучше. Если такой регистратор, то он работает и на парковке, и при включенном зажигании. И как бы у него есть функции, которые можно запрограммировать. Ну так скажем, этот, этот лучше, чем вот этот. Вот. В данный момент, то есть как бы получается у нас э, он уже подключен на плюс и на минус. И скорее всего это либо постоянный плюс и масса, но ну, масса точно постоянная. Для того, чтобы определиться, в принципе, я работаю давно, у меня есть приборчик, который может и массу определить, и плюс определить. если его посадить на массу, и на массу он покажет массу. Если ткнуть на плюс, ну, скажем, вот это все пока без питания, а вот это с питанием. То есть, он покажет сразу, что питание есть. Вот. И поэтому мы можем посмотреть, есть ли питание на этом есть то есть он подключен на постоянное это э, у него значит нету парковочного режима этот регистратор работал в постоянном режиме то есть всегда вот в данный момент нам нужно немножко переделать в связи с тем что э, там подключено на эту же цепь подключено еще что-то и я это отключать не собираюсь то есть мы просто удалим э, Массу и удалим провод питания, который, как мы выяснили, с постоянным плюсом. Чтобы это все не замкнуло, нам нужно этот заизолировать. Вот. Но ну, если у вас изначально не было регистратора, то это все не потребуется. Так, для того, чтобы нам подключить это там мы потом зафиксируем провода но в данный момент мы проведем по тому же самому маршруту вот. нам их нужно затянуть на предохранитель так все это делается вот ловкость рук никакого машины? Так, один. Так. так, протянули И там будем подключать так. Значит весь кабель затягиваем Чтобы его потом там вложить Чтобы он не висел Много-много Так, массу можно сразу посадить На свое место Гаечка М6 нужно взять головку на 10, потому что ключом здесь на 10 будет неудобно проверяться. Сажаем сразу же У нас и здесь масса должна быть хорошая поэтому когда затягиваете ну, усердствовать там не надо чтобы не сорвать резьбу но должен быть очень плотный контакт чтобы он не бегал и не терялся так, затем ну, э, в регистраторах нагрузки э, такой бешеной нет поэтому там супер мощный контакт не нужен вот, все что нам нужно это найти значит, плюс который идет постоянно вот который постоянно плюс выцепляем. Вот сейчас. Так, предохранитель вытаскиваем. Берем плюс потому что у нас постоянный контакт. Сажаем на предохранитель. По большому счету так. Если мощный какой-то прибор, то так делать нельзя. Ну на регистратор это. В принципе нормально тем более если вы делаете сами без специалиста глядя в это видео значит Приборчик я вот не остановился Приборчик у меня вот такой Потому что я работаю давно Я себе уже приобрел светодиодный Который и массу и плюс выделяет В принципе масса она везде на предохранителях Вам нужно чтобы плюс В любом хозяйственном магазине практически Есть с лампочкой Контролька называется То есть она точно так же Есть с проводом, есть лампочка и здесь иголочка и вы можете уже ей определить где есть плюс где нет плюса. Для того чтобы определить где плюс у нас есть То есть э, я уже определил что постоянный плюс мы подключили И теперь нужно плюс от зажигания Чтобы подключить плюс от зажигания мы ставим на какой-то Ну включаем зажигание, то есть сейчас данный момент нету И включаем зажигание Нету Находим где у нас появился плюс в первом положении ключа Так, ну так. при этом он должен появиться в первом положении ключа. И исчезнуть при отключении зажигания для чего это делается ну в принципе можно конечно подключить и на любое положение которое вот то есть при при включении первого положения ключа появляется зажигание при выключении выключается вот на этот предохранитель мы и посадим то есть при получается при любом включении Зажигание при первом положении или при втором при приезде у нас будет присутствовать плюс постоянно. Он будет запускать регистратор безусловно, то есть как бы при попадании на этот провод плюса у нас будет включаться регистратор. Все остальное зависит от настроек. Если у вас на обычных настройках заводских идет парковочный режим при выключенном зажигании он удар... включается при толчке так и теперь включаем и проверяем у нас засветилось засветился индикатор и засветился экран что говорит о том что мы подключили все правильно так ну сейчас посмотрим на регистратор еще раз более близко в данный момент то есть, остается что сделать навести порядок после установки берем провода складываем их так чтобы было красиво связываем изолентой или тайсиком и кто как называет тайсиком скрабзиком. и все это маскируем где-нибудь на территории где предохранитель Так, ну вот мы сейчас... Будем наводить порядок. Так, привязываем его к стойке корпуса. Обрезаем излишки. Все. все в порядке клипсы сажаем сразу на место как я и говорил нашли на ту, ту которая убежать пыталась так, и для того, чтобы у нас было более-менее культурный вид то есть берем тасики и подвязываем к штатной проводке чтобы у нас, когда клипсы будут входить от обшивки ну это пластика чтобы не перекусить кабель его надо зафиксировать вдоль штатной проводки самое простое с помощью пластиковых хомутов сделать хомуты тоже продаются у всех хозяйственных магазинах 3 копейки километр После этого удаляем излишки. в как у нас все получается красиво. Так, теперь закрываем облицовку, Так, чтобы ее закрыть и клипсис или на место, нужно опять-таки приподнять резиночку, можно было ее не ставить на место, они защелкиваются постукиваем и все красиво садится на места будем считать что все закончено так теперь а, у нас значит регистратор спрашивает будем ли форматировать флешку можно согласиться. И после запуска он, значит, покажет нам, что. Запуск из дикарты. Так, и после запуска мы видим, что обе камеры у нас работают. Причем с передней камеры мы не сняли пленку, как я и говорил. Теперь ее снимать немножко сложнее, но возможно. Все, изображение есть. Вот. Обе камеры видно. Все прекрасно, все работает. Все, удачи всем!